Доброго здравия, дорогие друзья! мира вам добро и вселенское благополучие! Этот ролик я снимаю для того, чтобы вас осознали, в какой опасности вы находитесь и чем все это чревато. Сейчас очень много криков о том, что против нас ведется война. Против нас ведется война, но большинство не осознает, а какого характера война. Она, конечно, ведется на просторах интернета. Конечно, на просторах интернета. От пули вас может защитить бронежилет. От атомного взрыва. Там? Наша мама, по-моему наша мама ролики снимаем, да? Да, Отлично. От пули вас может защитить бронежилет. От атомного взрыва вас может защитить бомбоубежище. От фотошопа, от фотошопа, от программ, которые изменяют видео, от программ, которые изменяют звук. Вас защитить никто не может Это сильнейшее оружие Психологического, психического воздействия То есть расстройство вашего рассудка Сильнейшее, мощнейшее оружие Для расстройства вашего рассудка Вашего головного мозга Вас, вас делают дураками, идиотами Если вы найдете в себе силы Худо-бедно а, сохранить адекватность. Хоть как-то худо-бедно, да, то используя вот эти измененные материалы, такие деятели искусств, как а, Паша Лобанов, вам такую ахинею впарят, что вы закачаетесь. А у Лобанова, я повторюсь, на лбу огромные буквы я рассмотрел Z A латинские. Если обратить внимание на компьютерную клавиатуру то РЗА это, ну, по-русски будет К-Я-Ф, Кяф, Кяф, Кяфом, Кефиром называют Даджаля, неверного, то есть лгуна. Мусульмане верят в то, что Даджаля лгун, врун, врун, неверный, врун. Так вот, у Паши Лобанова на лбу черным по белому написано Кяф, ну, для меня, я видел это, сам видел. Поэтому, используя элементарные инструменты Photoshop, можно создавать таких фотографий о прекрасном техническом прошлом этого мира, что закачаетесь просто. А что было на самом деле? Ну, я не знаю, пока вам, наверное, никто открыто не скажет, даже я. Хотя я владею уже достаточными знаниями для того, чтобы этот мир поменять. Мне просто соратники нужны. Чем больше соратников, тем лучше. Поэтому, дорогие друзья, как создать защиту, какие инструменты использовать. Кстати говоря, все это гадство происходило с момента вообще появления печатной информации, то есть фотоинформации и так далее. То есть нарисовать можно все что угодно, все что угодно, особенно сейчас. И выдать это за чистую монету. Сейчас это вообще тихий ужас. Сейчас все что угодно можно нарисовать. И выдать это за чистую монету. Еще если, если в советское время было понятно, где там э, фотомонтаж, а где нет, там в фильмах можно было увидеть да, какие-то спецэффекты, специально сделанные, там не настоящие космические корабли и так далее, то сейчас можно все что угодно нарисовать. И выдать это за чистую монету. Нет у нас пока инструментов, нет у нас надежной защиты вот против этого оружия. Пока нету. Надеюсь, что в ближайшее время найдутся специалисты, которые смогут разработать эти инструменты. А пока катастрофа, ребята. Просто катастрофа. Вы, кстати, обратили внимание, что в телевизионных передачах никто не шмыгает носом. Может быть, обращали? У всех идеальный чистый голос. Скорее всего, телевизионные передачи тоже обрабатываются, обрабатываются на компьютерах в прямом, в онлайн-режиме. И все это шмыгание, если оно у кого-то и проскочит нечаянно Я не, не верю, что все с идеальными носами, с незаложенными, не верю Если вдруг это шмыганье проскочит, то его тут же компьютер удаляет И в эфир выдается чистый звук Не верю, что у всех идеально чистые носы Можно даже пошутить, что они все наркоту глушат, нюхают Поэтому у них носы чистые Да, смешная шутка, но к сожалению, слишком горько Так, еще хотел добавить так называемые законишки об оскорблении при исполнении там всяких служебных лиц. Нет ни одного закона, ни одного списка запрещенных слов. Нету ни одного закона, ни одного списка запрещенных слов, интонаций, жестов и так далее. Вы можете выражать себя как угодно. Как угодно. Никто вам не имеет права это запретить. Ни права невозможности. Не имеет вам это запретить. Поэтому включайте головы, дорогие друзья, открывайте свои прекрасные глаза и давайте уже менять свое мышление на позитивные. потому что нам неизвестное количество лет впаривает один сплошной негатив. Страх и негатив играет на наших страхах. Так, пока все по этим ужасным программам. Как говорится, не верьте ничему сказанному, нарисованному, сфотографированному и так далее. Все проверяйте сами, своими собственными ручками. От лица всего божественного рода благодарю вас за то, что вы с нами.